Здравствуйте! Вы смотрите программу «Навигатор новости». Давайте вместе узнаем, как провести время весело и с пользой. Нагоборье в спортивной гимнастике. Это соревнование сразу в нескольких дисциплинах. Подробности в нашем сюжете. Мы на первенстве Москвы по спортивной гимнастике. Сегодня финал по многоборью. У нас было четыре снаряда: брусья, прыжок, бревно и вольное. Я очень люблю вольные упражнения. Мой любимый элемент рандетляк сальто. В вольных упражнениях я люблю делать сальты вперед. Я очень люблю упражнения на брусьях. Они мне даются легче всего. Я на них кручусь, как будто взлетаю. Мне кажется, то, что самый сложный снаряд это бревно. Очень сложно держать равновесие, потому что снаряд очень узкий. Опорный прыжок, мне кажется, довольно легким упражнением. Там надо хорошо разбежаться и сильно толкнуться, И тогда прыжок получится правильным. Я занимаюсь спортивной гимнастикой каждый день, кроме воскресенья, чтобы добиться классных результатов и быть молодцом. Сегодня мы подтверждали третий взрослый разряд. И с каждым разрядом упражнения становятся все сложнее. Я очень рада, что сегодня заняла первое место. Но это лишь начало. Впереди еще много побед.